почему так жесток снег оставляет мою зону. И вопрос, зачем ты, не бежишь от меня, ты не дает добра спать. Снег растает шею в водах, и одно только то же спать. Я люблю тебя навсегда.